Здравствуйте, меня зовут Иван, я менеджер компании «Автототем». К нам приехал Ford Focus, Приехал на ремонт стекла. Довольно распространенная ситуация, когда вы едете по трассе, и камень прилетает в лобовое стекло. Сейчас мы покажем, как мы будем это устранять. При ремонте стекла существует три этапа. Первый этап – это засверливание стекла. На втором этапе мы заливаем полимер под давлением. И третий этап идет финишный. Мы ставим ультрафиолетовую лампу, после чего полимер твердеет и становится таким же твердым, как стекло. Эта технология позволяет сохранить заводское стекло, препятствует дальнейшему появлению новых трещин и экономит ваше время и деньги. Итак, процесс восстановления стекла завершен. Как вы видите, все трещинки заполнены и не пойдут дальше. Приезжайте к нам в Автототем, будем рады вас видеть. Всего доброго, до свидания.